В общем, с этим островом закончили. Здесь смотрели апартаменты. Сейчас поедем смотреть виллы. Поплывем точнее. Одну из плавучих вил здесь переделали под Smart Police Station. Вообще, вот так они и выглядят. Сегодня плавучую мы, к сожалению, посмотреть не сможем. Ну, вот вы к ней подплываете на своей лодке, яхте. Так, мы сейчас в какие-то джунгли заходим. Оп. Лес целый. Вообще не ожидал. Так. Так. Что тут у нас? Гамак. Гамак в лесу. Слушайте, это, наверное, самое зеленое место, которое я пока что видел в Дубае. Так выглядит роскошь в чистом виде. Здесь у вас собственный бассейн, здесь у вас... Не знаю, мне не поднимается язык назвать эту территорию придомовой, потому что, ну, посмотрите, у вас тут бассейн, у вас тут а, личный, собственный, частный пляж. И вообще такое ощущение, что это море, оно тоже принадлежит вам. Вот примерно так будет чувствовать себя собственник этой виллы. Возможно, вы, если вы ее купите... И не буду вас томить, кстати, а сразу скажу, что эта вилла стоит 100 миллионов дирхам. Такое вот ровное, красивое значение. Понятно, что это очень большая сумма и мало кто может себе такое позволить, но как минимум все хотят посмотреть, как подобная недвижимость может выглядеть, да? А так что этим мы с вами сейчас и займемся. И, наверное, не буду лукавить, сразу скажу, что, пожалуй, это самая шикарная вилла, которую я вообще здесь, в Дубае, видел. Ну и с этой террасы мы попадаем а, сейчас в гостиную зону. Она огромная, как и вся вилла. А, кстати, площадь виллы где-то 2200 квадратных метров. И а, четыре этажа у нас надземных, один этаж подземный. Мы по ним пробежимся, все подробно вам покажем. А, это у нас гостиная. И, кстати, вы можете обратить внимание на вот этих вот подушечках логотип Бентли. Он здесь не случайен. Вообще, в Дубае застройщики любят, на самом деле, виллы свои комплектовать а, мебелью каких-то либо модных домов, либо модных производителей. Это все очень дорого стоит, а, ну, как и сама вилла. Ну и вот у нас шикарная гостиная зона, дальше у нас обеденная зона. Ну и в этой части вы будете принимать, наверное, гостей, друзей. Вы будете а, здесь обедать с семьей. Но на самом деле есть еще очень крутые зоны. Мы сейчас посмотрим их немножко выше. А, также здесь есть спальная комната. А, Причем спальные комнаты здесь все разные. Есть залитые солнцем а, с видом на воду. А есть вот такая вот а, спальня, не знаю, писателя, интроверта. да, Кто вот в Дубае на песчаном острове а, больше предпочитает смотреть, не знаю, на свой собственный лес за окном на теневую сторону. Конечно же, все спальные комнаты комплектуются гардеробными, собственными санузлами. Но ну, мы немножко позже на другом этаже разберем это все немножко детальнее. Здесь есть лифт. Конечно же, не пешком вам за 100 миллионов дирхам, покупая виллу, перемещаться между этажами. Мы сейчас спустились на минус первый уровень и посмотрим, какая в доме есть инфраструктура. Здесь у нас небольшой джим, здесь санузел, такая вот симпатичная душевая. Пойдем покажем сноурум. Э, Давай сначала, что это у нас, спа? Спа, массажная комната, всякие процедуры. Давай, пойдем туда. А дальше самое интересное. Ну, естественно, сауна, из которой, выходя, вы сможете зайти в а, так... А давай сауну-то покажем. А, ну, сори, да. Я посмотрела а и не показала. Сауна. И самое интересное. Готовы ли вы? Это сноу-рум. В Дубае можно Б -б получить вообще все, даже собственный снег, вот, окунуться после сауны. И они её прям ее не выключают вообще, здесь реально холодно, здесь морозильная установка. Вот с таких видов будет начинаться день у будущего собственника этой виллы. Просыпаться он, скорее всего, будет вот здесь, на этой шикарной большой кровати. В этой шикарной спальной комнате. Собственный гардеробный, конечно же, и, конечно же, собственным санузлом, из которого выход даже не из основного помещения, а вот такая, знаете, отдельная небольшая квартира. А здесь у нас холл первого этажа. А там две спальные комнаты, они закрыты, ну, они типовые. Какого-то супер большого интереса они для нас не представляют. Наверное, здесь еще и такая вот рабочая зона. но тоже, на самом деле, она может быть чем угодно. Сейчас здесь... Стоят рабочие места, но просто, видимо, здесь э, работа какая-то велась. Ну, вот, ну, конечно же, в будущем это можно демонтировать, если нужна спальная комната, еще одна. Она, в принципе, зеркальная, тоже с гардеробной и со своим выделенным санузлом, как в той, что мы сейчас с вами видели. А здесь спальные комнаты поменьше или они такие же? Нет, такие же. А, ну вот, в принципе, две точно такие же спальные комнаты. На самом деле, я вас немножко обманул. Просыпаться собственник этой виллы будет вот здесь. А то, что мы видели ранее, это обычные себе спальные комнатенки. Да? Да, это абсолютно то, к чему надо стремиться. Кажется, это самая большая мастер bedroom, которую мы видели в Дубае. Роскошнейшая, огромная, круглая кровать. А, потрясающая люстра, которая, мне кажется, стоит как целая квартира. А, роскошная ванная. Покажи, Искандер, какая ванная. Это монолит? Вот, скорее всего, да. А давайте террасу, пока мы не ушли, я покажу. Смотрите, какая шикарнющая терраса. А, закрыты все окна двери, невозможно выйти. Очень хотелось бы оттуда вам показать. Она, ну, понятно, что она большая. Вообще тут все большое. Ну, посмотрите, виды какие. Класс. А давай покажем сейчас джакузи вот это все. А зачем ты выдал сразу спойлер? Проходим мимо гардероба. Потрясающий гардероб в темно коричневых тонах, и если этого было мало, проходим мимо душевой зоны, и затем, тогда покажи, какой джакузи. Вишенка на торте. вот Я хотел сказать то же самое, вишенка на торте, да, просто кайф. Вот это мастер бедрума, вот это я понимаю, вот, чтобы мы все так жили. Если я до сих пор не убедил вас в том, насколько крута эта вилла, мы сейчас посмотрим с вами еще одну зону. Но перед этим мы посмотрим, что это у меня не знаю, как ее назвать. Курилка, по большому счету, да, по-русски. По-русски это курилка. Здесь вы выходите и наслаждаетесь этими потрясающими видами. Ну, да, пока что еще проект не завершен и поэтому видим здесь строительные экраны, но не пройдет и 5-7 лет, как здесь будет готово все и в округе тоже. К 30-му году обещают полностью проект World Island сдать. А, в общем, давайте сейчас посмотрим, откуда, из какой зоны вы на эту курилку выходить будете. Потому что там все очень впечатляет. Ну, спускаемся по лестнице.